Мы находимся в станице Дмитриевской Кавказского района. Фермерское хозяйство. Маслова Николая Николаевич. Вот можете снять, вот показать. Вот наш, наше домовладение. Это наш офис, так сказать. Это домовладение. Наше. Это вот наш такой импровизированный офис. Что хотелось бы сказать. Вот, значит, на днях Александра Панфилова обозвала нашего друга и коллегу Павла Николаевича Грудинина, колхозникам, что до глубины души додела нас. В принципе, конечно, на сегодня уже такой формы собственности, как колхозы, не существует, но мы, сельские жители, себя ассоциируем именно вот с колхозниками, хотя, конечно, колхозов давным-давно нет, они давным-давно захвачены по большей части бандитами, и к сельским жителям практически не имеют никакого отношения. Что у нас за до глубины души, так это ее выражение. Она нас обозвала колхозниками. А мы что, раз мы, колхозники, мы себя ассоциируем с этим названием, мы что, другой низшей расы? Я считаю, что МВД или следственные органы, Следственный комитет обязаны провести служебное расследование. И меня вдвойне это удивительно, поскольку у Эл. Александра Полфилова была Омбудсменом была уполномоченным по правам человека буквально до Татьяны Николаевны Москальковой. И вот такое разделение, особенно из ее уст, меня вообще задевает до глубины души. И я хотел бы, чтобы и от нашего имени так же самое было проведено расследование на соответствие ее и занимаемой должности, и положению и вообще разжиганию розни по признаку Какого-то классового неравенства. Такого быть не должно. Элла Александровна, кто у нас, в общем-то, что у вас будет на столе, если мы вот, вот каждый день не будем работать. Вот, да, мы колхозники. Вот мы каждый день работаем вот на этой технике. Мы производим продукты питания, а вы нас обзываете колхозниками.